всем добрый день Сегодня у нас очередная распаковка на этот раз опять связано с ноутбуком а именно решил я проверить заработает ли 4 ядерник на ноутбуке toshiba 661 у нас уже была установка двухъядерника на канале то есть когда мы меняли i5-460M на i7-640M, прошло два с половиной месяца с этой модернизацией. Во время тестов в AIDI показала, что данный ноутбук поддерживает непосредственно четырех Так, Так, ну, посылка из Китая пришла вот в таком виде, ну помимо обычного желтого пакета, чтобы его здесь не раскрывать, пришла паста китайская, но мы ее использовать не будем дальше. Пришла записка о том, чтобы если есть какие-то проблемы, вдруг возникнет давайте решать ее без открытия спора первый раз я вижу в таком виде пришел процессор то есть без пупырки а именно э, в картонной обвязке внутри находится сам процессор процессор то есть на этот раз четырехъядерник, это i7 840 км, 4 ядра 8 потоков Единственное отличие от i7 640m здесь нету графического ядра. Но ввиду того, что есть дискретная карта непосредственно в ноутбуке, мы попытаемся установить данный процессор. Посмотреть, как ведет себя данный процессор внутри данного ноутбука. Для этого мы воспользуемся пастой MX4 arctic Еще заменим термопрокладки которые там были заодно да кстати с момента как я уже говорил установки процессора прошло два с половиной месяца поэтому можно увидеть как ведет себя термопаста непосредственно на процессор и графическом процессоре. решение о замене процессора intel core 7 640m на intel core а 7 840 qm то есть замену двухъядерника на четырехъядерника, позволила в результате следующих свойств. Первое то, что у меня есть дискретная видеокарта, это GeForce GT337, стоит она первая. Ну и ввиду того, что в процессор встроены, видеокарты есть, то здесь отображается Intel HD график. Так, как видим, характеристики, данного встроенного графического ядра процессора непосредственно дискретной видеокарты GeForce GT330M то есть себя представляет характеристики ввиду того что в процессоре i7 840QM нету встроенного ядра поэтому дискретная видеокарта которая здесь установлена поможет взаимодействовать непосредственно с этим процессором то есть, если у вас нету дискретной карты, то пытаться менять смысла нет. Прежде чем менять процессор, который мы уже заменили, i7-140M на i 7 840 двухъядерник на четырехъядерник, достаточно много я смотрел и анализировал. В частности, ввиду того, что линейка ошибок сателлита 660 выпускалась в различных конфигурациях, причем Toshiba Satellite похожа на такую же A660 похоже на такую же семейство A665 практически корпус тот же самый Единственное отличается иногда в размере экрана ну и в некоторых отличается видеокарта посмотрев все это что здесь представлено то есть есть вот трехядерники ставились I7 720 QM с той же самой видеокартой ну и так далее если тут смотреть. И ставились непосредственно i5 с встроенным графическим ядром. Вот здесь он вот NVIDIA GeForce 310 была. И достаточно много под этим семейством, под этой буквой. Причем не под этой только буквой, а 660 и номером. Еще и 665. Выпускались данные ноутбуки с различной конфигурацией процессоров. Вот здесь вот 350 для 3D версии то есть i5, i3, ну и так далее так вот, я нашел варианты этого же семейства то есть где ставился процессор 740 QM причем здесь все практически одинаково по графическому ядру единственное отличается только в том, что где-то ставили Blu-ray диски есть тут tv но ну и еще есть Ethernet гигабитная сеть в отличие от этого вот, зайдя непосредственно в закладку KPU-апгрейд то есть мы можем увидеть характеристики 720QM, либо 740. Здесь приводятся характеристики, что из себя представляют, кэши различных уровней, ну и так далее, какие инструкции поддерживают. Показан какой степень. Степень B1. В линейке четырех ядерников, то есть начиная с 720 до 940XM, все эти идут на одном и том же ядре, ну и производительнее. Назвали именем следующее семейство. Ну, 940 ВМ я попаялся ставить из высокого тепловыделения 55 Вт по сравнению с 45 и тем более по сравнению с 35 который приходится на процессоры двухъядерники. Ну, если учесть еще, что 25 там, ватт приходится непосредственно на сам процессор, и 10 ватт приходится на вот этот графический чип, который стоит на процессоре. Суммарно получается 35 Вт. Ввиду того, что здесь ставились четырехъядерники, то есть 45 ватт должен потянуть. Единственное, что меня останавливало для осуществления этого маневра, это... Это напряжение а вернее сила тока напряжение этого них одинаковое а здесь сила тока было 632 здесь у нас написано 395 но здесь не верьте этой надписи на самом деле у меня на наклейке внизу стоит 474 ампера остальное все одинаково причем если мы посмотрим стандартную закладку на техникал сити то есть сравнение двух процессоров то есть я представляет но ну, обычная структура имеется ввиду место в рейтинге из всех процессоров существующих на данный момент дальше чем отличается частотные характеристики кэши и так далее температуры но здесь от ограничение по 100 градусов здесь вот по 105 градусов дальше розетки совпадает который у нас, ну вот единственное минус здесь нету вот этой вот инструкции для шифрования так называемого. Но единственное здесь лучше уже то, что здесь поддерживается вот эта память. Для того, чтобы, возможно, был еще один апгрейд, который будет в следующем видео, если все удачно сложится с этим процессором. Так, ну и дальше о производительности в различных тестах. То есть превышает на 21% процент суммарная производительность, а, кстати если бы мы взяли максимальный процессор из семейства четырех ядерника 940 xm ну, здесь уже другие возможности и характеристики но они практически совпадают за исключением стотных характеристик процессора по потокам по ядру. Так, ну и вот здесь уже отличие идет на 40% в среднем. В некоторых случаях проигрывает для 32 разрядной системы. Незначительно. Еще в одном тесте достаточно значительно проигрывает. Это преимущество пи. Вот есть этот тест вот и так далее. Игры стандартные как результирующие. Преимущество-недостатки. По результатам можно выбрать тот или иной процессор. Причем, если сравнивать с предыдущим вариантом, то есть имеется в вот, виду скоро i5 здесь уже более существенный прирост идет как мы видим на 47 процентов производительность тоже возрастает так возвращаемся на начало далее то есть вот меня останавливал один момент а именно по силе тока но когда мы меняли i5 на i7 то есть мы пытались сделать высшую категорию косми 60 140 то есть вот здесь вот правильно обозначено сила тока 474 ампера здесь такой же вот вариант ноутбука Cosimo 60 только индекс немножко другой то вот здесь вот ставился тоже 4 ядерник на данном варианте и сила тока то, та же самая то есть должен выдержать усилие тока при замене процессоров там с i5 или с i7 на данный вариант процессоров причем я нашел BIOS для моей версии Единственное, у меня установлена 2.2 версия. Ну там 2.3 отличается незначительно. А каждая новая версия поддерживает все предшествующие. Здесь он вот добавляется какой-то фикс. Так вот, здесь вот в одном из вариантов, здесь есть поддержка именно семейство четырех ядерников непосредственно в биосе еще один может быть отрицательный момент то есть здесь вот при взаимодействии с четырех ядерниками памяти ddr3 то есть она принимается как скорость 1666 мегагерц единственный Отрицательный момент. Причем буква обозначение одинаковое. То есть биосы одинаковые, что здесь, то здесь. Следняя буква обозначает для страны, которая вернее. Ну да, для страны, которая делась там Европа, Америка, буква, ЮСАЙ, дальше. Австралия, там Канада и так далее. Азия. Следняя буква говорит именно для какой страны производится данный вариант ноутбуков. Биусы одинаковые, что вы этого, то вы этого, значит, будут поддерживаться как семейство четырехъерников, так и семейство двухядер последний момент то есть я нашел сам радиатор для данного ноутбука вот этот вот радиатор ставился на двухъядерник с графическим ядром вот здесь вот есть называемая бровка так как там графическое ядро имеет меньший размер по сравнению с ядром процессора и вот здесь вот показан вариант который устанавливается непосредственно на четырех ядер ну и как видим то есть они практически одинаковые по своей конфигурации все одинаковые медные трубки и так далее то есть, по идее ввиду того что процессоры ставились на это семейство как двух так и четырех поэтому система охлаждения выдержит непосредственно замену двух на четырехъядерник. ядерник 35 ватт тепловыделения на 45 ватт тепловыделения тоже чем обусловлена замена на 4-х ядерник на двух а седьмым то есть возможно например смотреть видео youtube только 2к 30 кадров в секунду по четырех ядерниками то здесь можно смотреть из топ 4k до 60 кадров в секунду что мы потом продемонстрируем когда удачно все поменяем и заменим давайте приступать и так весь процесс разборки я показывать не буду я покажу только момент установки непосредственно самого процессора и установки термопрокладок. весь процесс разборки сборки есть на моем канале когда мы меняли процессор i5 460m на i7 640 m кому будет интересно, нужно будет посмотреть на моем канале. Давайте приступать! Давайте рассмотрим что случилось почему экран зажегся а именно причина в следующем То есть, у ноутбука toshiba satelite a661n в отличие от satelite a661fm есть одна функция а именно вот она есть, nvidia optins технологии при данной технологии дискретная видеокарта не может работать без встроенной видеокарты в процессор на данный шаг intel предложила двум компаниям то есть это зеленым nvidia ну и красным это IT, ну и нынешнем варианте amd вторые не согласились а nvidia пошла на этот шаг ну и в результате то есть при данной функции дискретка либо включена либо отключена и включается она только при взаимодействии вместе с процессором в котором есть графическое ядро поэтому на данный ноутбук можно установить только процессоры с графическим ядром на нем в частности максимально что можно установить на данный ноутбук на данную материнскую плату это i7 640m той что есть на моем канале. Процессор без видеоядра, который мы пытаемся установить, а именно i 7 840 qm здесь не установился. Вернее, он установился, то есть он включается, ноутбук загружается, единственное, не будет у вас экрана. Экран будет черный. И связано именно с этой вот технологией. Что из себя представляет? Технологию можно почитать при желании. Например, на одном из этих сайтов. но в результате то есть мы можем получить максимально с этого ноутбука а именно поставить процессор i7 640m так ну по идее можно было процессор i7 без виде 840 км отправлять обратно китайцу но мы немножко пошли другим путем и в следующих видео вы увидите есть, как можно установить данный процессор на ноутбук Будет ли работать две планки по 8 гигабайт, а общий объем памяти 16 гигабайт при этом процессоре. Так что до следующих видео, а именно в двух видео будет показан этот вариант. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.